Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре набор автослесарного инструмента от компании Sigma. Код товара 6001041. Состоит набор из 80 предметов. Изготавливается. Данный набор в Тайване, даже вот указано на упаковке Made Taiwan. Вставляется такой картонной упаковки сверху. Накладка картоновая. Если видите комплектацию, по комплектации набора. Набор автослесарный, то есть здесь представленный слесарный инструмент. Две трещотки под квадрат 1,2 трещотка с быстрым сбросом с реверсом рукоятка прямая накладка рукоятки комбинированная резина пластик трещотка на 72 зуба То есть очень хорошие трещотки не люфтят прямые здесь вы видите сигма логотип и трещотка под квадрат 1.4 также на 72 зуба имеет реверс и быстрый сброс Далее, клещи сантехнические в наборе. Длина клещей 250 мм. Вы можете переставлять, собирать нужный размер. Материал затовления инструмента хромбанадий. Далее, молоток. Весит 406 грамм. Длина молотка 300 мм. Рукоятка деревянная. Два кардана под квадрат 1.4 и 1.2. Удлинители под квадрат 1.2. Два удлинителя 250 и 125 мм. Вот квадрат 1,4. В комплекте один удлинитель, длина 100 мм. 2 Т-образных воротка. 1 четвертая, 1 вторая. С плавающей головкой. Так, головки длинные, в наборе их не так много, здесь их 6 штук, самая маленькая 8 мм, и самая большая на 19 мм, шестигранная. Две свечные головки 16 и 21 мм, с резиновыми вставками внутри. Гибкий удлинитель для труднодоступных мест, также имеется в комплекте. Шестигранные головки, короткие, здесь их 21 штука. Самый маленький размер, 4 мм, 6 граней. И самая большая головка на 32 мм. Головки матового цвета, то есть не глянцевые. Так, далее... Биты. В комплекте идет переходник под биты и также отверточная рукоятка. То есть, убира, вставляете сюда и вот биты идут у нас в боксах. Имеются торкс, биты, шестигранные, шлицевые и крестовые. Есть, убираете нужную вам биту из бокса и вставляете. этот же держатель можно использовать с головками под квадрат 1,4. Также имеется квадрат для подсоединения трещотки. Так, верхние крышки длинногубцы. Длина 165 мм. Очень качественно сделаны. Sigma, хром-ванадий, рукоятка, комбинированная, пластик-резина. Плоскогубцы. Длина 180 мм. Набор отверток. Шесть штук в комплекте. Шлицевые. Также есть крестовая большая отвертка. Очень плотно сидят в гнездах. Инструмент сидит, что исключает выпадание. Здесь вы видите, на каждой отвертке имеется маркировка и длина. Набор ключей комбинированных. Здесь их 9 штук. Самый маленький размер 8 мм. И самый большой ключ на 19. По комплектации все. Поставляется набор в пластиковом кейсе. Скрепляется пластиковыми замками вот такие. Сейчас закроем и покажу сам кейс. Очень хороший набор для дома, то есть он универсальный, можно применять и дома для ремонта, а также для ремонта автомобиля. Вот кейс, хороший пластик, то есть все аккуратно сделано. Запирание на горизонтальные замки. Вот такие. Все очень удобно и продлевает срок службы. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.